Так, все вроде бы проснулся. Где же привет сосед наш? Не, ну что? Где же наш привет сосед? Ну Опа. Так, чик-чик-чик. Чик-чик-чик-чик-чик. Что это М -м, за звуки? Блин, не хватает одной. А, пойду я. Это псих. У -у, у что посвятил, знал, потому что знаю вандализм. Так, надо посмотреть, что он там делал. Еще и за моим домом. Может там поджечь что-то хотел? Сейчас глянем. Чего? Mm -hmm. На кладбище прям? Так, давайте. Брат Нейбордский. 2004 2018 mm -hmm это его брат? я давно не слышу слуху ни духу от соседа пойду и поставлю последнюю свечку М -м сосед наверное там опять разлегся спит М -м я слышу странные звуки Так, братишка успокойся с миром <соспит> <соспит> э нет Беги, беги, опять этот псих, опять этот псих. Опять он будет ножом всех бить. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Да, да, да, да, вижу, вижу, он за мной, за мной, за мной. Закрывай, закрывай, закрывай. Так, так, блин, блин, блин, все, закрывай. Все, все, все. уху Где он? А! Уйди, маньяк! Пошел, ты а, задрался, сосед. Э -э -э. <мирает> <мирает> Нет. Почему он мешает мне с моим братом? О, боже мой, сосед, был бы ты нормальным человеком. Мы Бы с тобой каждый день чай пили, как Зиной. Я ты, блин, дурачел. Какой Зиной? Сосед, а, -а, а что ты там вообще делал на кладбище? брат отстань от меня ты мне всю малину испортил а с ты моим хотел... братом хотел попрощаться а ты а, шо, а я что сделал меня... я что там плохого не делал как не делал ты ты блин походил по его могиле я не ходил по его могиле ходил и что ты там вообще забыл это личное собственно так в смысле это не лично а это возле моего, дом. из моего дома ладно Выйди, ага, выйти, конечно, блин, не выйду. Так, так, только было открыто. Открыто! Вот сосед, конечно, глупец. Забыл закрыть. Да еще и на замок, хотя бы закрыл, блин. Тут все открыто с прошлого раза. Он, видимо, забыл. В смысле, я не у тебя дома. Так, сосед, давай чай попьем. Дойди. <сосы> а вот ты у меня дома Так я к тебе пришел бы предупредил. Ну я предупредил. Нет. Да. Ладно, давайте поподробнее моему брату расскажем. О, так бы сразу давай. Все, рассказывай. Был у меня брат, значит. Нейборский. Да, теперь что по-моему, не Нейборские. И... Мой брат, как ты знаешь, умер в автокатастрофе. Он жил себе спокойно, но помер. Да, из-за из-за тупорылой машины. Потом его посадили в тюрьму на 13 лет. Он еще еще не вышел выедет через 10 лет. И знаешь что? Вот ну, брат был фанатом Ивана Зу. Ну, окей. Так, в да. смысле, такой Иван Золо да. только сейчас начал хапить. Сейчас же 2021 вроде. Ну, он, он, он был... Раньше Иван Золо был в лайке. И он, короче, был подписан на него в лайке. И потом... Потом... супско с котом, Короче, потом, когда он... Он ехал в машине, он смотрел видео Ивана Золу, так подставил телефончик и свайпал видео Ивана Золу. И потом... И вместе с телефоном там, где был Иван Золу, он и шмякнулся. Капец. Эх, ладно, сосед, не грусти, давай, держись. Кстати. Блин, что, не уходи, я же забыл тебе сказать, чем он мыл жопу. Знаешь, чем он мыл жопу? Кирпичом. Кстати, а что ты с ножом бегаешь? Нет, он мыл жопу Дольче Милком. А что ты с ножом бегаешь? Потому что... У меня дома водятся всякие крысы, и я их э, убиваю. Типа я крыса, да? Что ты на меня с ножом накидываешь? Нет, у меня дома крысы водятся. А -а -а. Я привык с ножом ходить. Ну, понятно. А шо у тебя Ну что, тут... давай пока, Сензи, ну ходи. Но я хочу еще походить, проведи экскурсию. Нет. Чего? А -а -а, хотя, что, где -то, где -то... В общем, в эту комнату заходить нельзя. Можешь поэтому... убрать нож? Ну, я бы не можешь эту комнату, убрать но эту нож? Тоже а можешь убрать нож? Мне как-то не очень комфортно ходить с человеком, который с ножом бегает. А мне не очень комфортно, когда кто-то ходит по моему дому. Так ну ты же мне экскурсию проводишь. Если чем больше пьеды, я то вообще перестану проводить. Ну ладно, давай дальше. Смотри, теперь у меня комната. Вот такая вот, мы тут свет отключили. А его тут нету. Ну потому что э, мы перестали платить, они нам... Они нам... Ты дебил. Что? Отдай! На, на, на, все, это что? На. Это мой, мой этот, это мой рычажок. А это что? Да все-все, не бей, на, надо, забирай, забирай. У меня одну хп, все, держи. Зачем мы имеем вещи отбирать? Так я хотел посмотреть. Ну все, погнали дальше. Посмотрите. А в этой еще комнате? А в этой а, <связь> а Ой! Ну так шо? Он ходи, уйра, выходи. А что там? Да сейчас я на, на, личин... на, на личинке пущу. <связать> Это ты сам как личинка. Так, давай, проходи, проходи. Он меня прошел, вы видели? Найс, так, надо... Я хочу узнать, что в этой секретной... А! Нет, не надо, ну Уйди. блин. А что там? Уйди, на я не забираю. Ладно, я иду. Ну, давай. Уходи, говнюк. Сам, Уходи. сам ты говнюк. Ладно. Этот сосед что-то скрывает в этой комнате, ну что? Странно это все. Что он там может такого скрывать? Ну как я видел, там есть его зеленая кровать или то, скорее всего, его комната. Но это все очень странно, все это очень сильно странно. Может опять там пройти? Не знаю, не знаю. Пройти или нет, но я хочу зайти в эту комнату, это так интересно. Так, но ну, надо обороняться от этого соседа, он вообще какой-то псих, ножом бить. Снег начался. Вот, блин, ну-ка, ладно, капец, снег же, холодно. Ладно, давайте попробуем пройти. Надеюсь, сейчас сможем. Блин, дверь, блин, закрыта. Видимо, он понял, что я прохожу через эту дверь. Ладно, давайте пройдем. Пожалуй, вот здесь только бы была дверь. Ага, окно. Вот это комната. Все. Вот эта дверь. Да-да-да, это та комната. Найс! Как же я удачно зашел. Так, тебя так, не так. Слышу. Лучше в шкаф я... запрыгнуть. Он меня убьет, если увидит тут. Так, надо разработать план. Что делать, если он меня найдет? О, шо... если он меня найдет, он меня убьет и закопает на этом же месте. Поэтому надо раздумать план, что же мне можно сделать, как удрать. Но если он будет возле меня, то тогда я открываю шкаф и убегаю. А так он что-то там крикнул, что я думаю, что якобы кто-то его там не слышит. Я его... вот все. Он меня слышит, он сейчас сюда 100% придет. Конечно, очень странный у меня сосед. Могилы, свечки, это все очень странно. Вот, блин, вот блин, мне очень страшно, если он меня тут найдет, я не хочу как-то подыхать в шкафу. Так, так, его давным-давно уже не слышно. Вот серьезно, что-то он притих. <свист> <Так>. <свист> подходит, подходит. Его слышно все больше и больше. <свист> он наверно сюда <свист> идет. Наверное, <свист> сюда, наверное, сюда. Блин, он меня точно убьет. Я ему разбила окно и плюс пробрался в его комнату. Но тут ничего нету секретного. Серьезно, <свист> ничего. А Зачем вот я сюда пробирался? Это все из моей любопытности, походу. Если бы я сюда я бы и не шел. Может, он что-то и скрывает. Кто его знает. Шкаф. Какой шкаф? да ну, ты шкаф он в шкаф сидел. Да, это очень банально. Не смотри сюда. Ладно. Но! Блин, сейчас или никогда? Но, беги, а беги, беги, беги Как можно быстрее, как можно быстрее. Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. А то и он меня убьет. Или порежет ногу, что я вообще даже до дома не доползу. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Надо сейчас домой добежать. Если я, конечно, останусь... Все, Все, закрываем, закрываем, закрываем, закрываем. Все, ух! Теперь тут надо перекантоваться хотя бы часика так два-три. Вот урод, не ок. со своими часиками Ух, ладно. Так, ну блин, я не знаю, что можно сделать, чтобы сосед успокоился. И вон его телек. И походу он сам где-то... Да. Вон он сидит. Можно попробовать еще пробраться в дом, ну блин. А, пойду-ка на кладбище гляну, что он там делал. Вроде бы он там... Как-то у него с ушами какие-то проблемы. Что-то он все отлично слышит. Так, стоп. Мне кажется, или этот дурали забыл двери закрыть? <сосы> Реально? Найс, <сосы> найс, найс. Най. Все, походу все заживу. Так быстренько надо узнать все его секреты, пока он там на такой наивный на кладбище сидит. Так, так, так, офигеть. Ну, хотелось бы ему поломать телек там или еще что-то. Ну ладно, ему. Двери открыл? Что? Могила в доме? Что? Я слышу какие-то зоны. Ну нет, он идет, он Что идет. Он идет! Дома? Блин, вот блин. Mm -hmm. Блин, я высоко Блин, ладно, надо валить куда-то. Ныкаться, он мне сейчас зарежет, прибьет. Где на... на крыше? Ну мне надо валить отсюда нафиг. Мне до этой Ой, Ух, я чуть не упал. Если упаду, я хребет себе выверну уже. Так, главное, чтобы он... главное, чтобы он сюда не пришел, а чтобы я просто свалил. Главное свалить. Вот, блин, вот на деревья надо бы упасть, но я не уверен. Так, где он? Ладно, надо. Ай-яй-яй! Вон он. Вон он. Да. Так. И оп! ох, как-то больновато, конечно ну кто меня заставлял туда идти все, надо в деревьях может посидеть, не знаю, он пойдет ко мне если пойдет ко мне домой, то мне придется тут остаться так, ну, конечно ну, конечно, и он шум там, да, конечно нет, нет, нет, я в его дом не пойду это какая-то ловушка, сто процентов не, не, не я туда не пойду, я стыбзил себе лопаты, у меня есть теперь чем отбиться от него, если он будет боковать. поэтому ладно, мне и этого достаточно ага. Что он там? Ты Да, сосед, ну, ну, ну не трогай меня, так, закрываем, закрываем, надеюсь он не пройдет, закрываем, закрываем, так, что теперь, что теперь, там же он окна выбил, точняк так все, прячемся в, в, в кладовке. Надеюсь, он не найдет меня. Очень сильно, главное. Я весь <анцес> у меня к чертям зубы очень сейчас. что же делаешь, что же делаешь? Что... Я не знаю, я не знаю. Если он меня найдет, а... это все. Ханды, конец. Я а... умру. Опять в кладовке умру. Чего? Мне такое не устраивает. Надо, хотя нет, он меня прям похоронит на том же кладбище, если я умру. Прямо за его братана. А мне Что такое значит, не надо. Мне надо как-то выбраться. Если он меня даже найдет, то я его лопатой От... погрею нафиг. <свист> Поэтому <свист> надо дождаться его. Если он сюда войдет, его лопатой вырублю и все. Поэтому, блин. Конечно, у меня идея всегда ну это идея бы шикарная, я просто все его комнаты закрою. Что? Комнаты? Ну, что ладно, у меня знаю, есть находится. лопата, и я Теперь в принципе я смогу что-то что сделать. Что ну не знаю, проломать может, случайно, но, надо... Ой, но надо думать, что да. можно да. поломать. Но дверь я могу выбить ну, попробовать. Ну блин, они как бы дорогие. Уху. Ну а о, пол, Блин, тяжело же ломается. <свеч> Валите, а то тут подохну за водой. Вот но я не хочу тут всю жизнь побыть. Давайте. Блин, тяжело же ломается. Что? Так, давайте. сейчас, ой, все, ой, Блин, тяжело же. ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, <соединяющие> а, а, а, блин, блин, блин, блин, блин, блин. Что, блин, блин Боже, надо валить, надо валить, надо валить, не надо не валить. Валим, валим. Как можно быстрее? Что? О, нет, о, нет. нет Куда-нибудь забежать. Лишь бы убежать. О, нет. Я на воде. Ладно, заныкаюсь в этот шкаф возле воды. Главное, чтобы он меня тут не нашел. Вот, блин, главное, чтобы он меня нашел. Главное, что он меня нашел. Он, наверное, там еще в моем доме бегает, меня ищет. Но поскольку он там что-то запер, я хотя, не двери, знаю, -то, то ему, наверное, объяснилось. Открывал. Но а я, конечно, круто от него сбежал, главное, что я еще сбежал что отсюда. Такое? Вот как только сбегу, вот сразу перееду, он такой псих. Он, он, он, он, он, он, он ворвался ко мне домой, там что-то еще пытается закрывать, Где? с ножом он бегает. Это вообще какой то дичь. Я-то если даже бегаю по его дому, то хотя бы, блин, без ножа очень и такого открывал. подобного. Почему он очень закрыты? странный тип. Что? Что? Он что-то просто где... В смысле, он где-то здесь, я его слышу? Так, где-то он здесь. Где-то он здесь. Ох, если он это... меня сейчас найдет, то это все. Это все. Это все. Ой, он подходит, подходит. Нет. Да, блин, что ты сделал? Это не я. Это Петро. О нет! Тут опять секретная дверь, но у меня нет уже каких-то подзаковырок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О нет! Ой, нет, о нет! О, о, сосед, ну давай, блин, жить дружно, как говорил кот Леопольд. Что ты у меня дома забыл? Да, что ты за мной гонишься, сумасшедший псих. А зачем? То, что ты его дома, я Ладно, давай тогда все обговорим. Обговорим это все за чашкой кофе. Я с давнами конченными обосранными не разговариваю. Прям себя описал. Но да, О, кстати, что там? Что? Так, ладно, потом прочитаю Этот ключ надо валить Ничем не было, а то он меня тут прирежет Так, ладно, я думаю, на сегодня достаточно А то я его чересчур разозлил Если он еще увидит, что я Его ключ спер То он меня убьет И закопает нафиг Фух, Ладно, ладно, так а, Кровати где? Ага, да Ключ от гаража Наконец-то, я узнаю, что в гараже ну, шо это значит? Ключ от, ключ от гаража один, что это значит? Или Ладно. есть второй гараж у него? Ладно, ну, я а еще узнаю, улицу, что... что я опять? Не что? Бежит. Он опять бежит? Да что он за меня хочет? Что Заб... ты хочешь? Уйди от меня! Закрываем, жизнь. закрываем, он псих, он псих! Уйди! налодился надо закрыться наверху походу он не даст так спокойно жить о, о. кровать моя э, да уйдет меня что ты ко мне дом победил все закрываем, закрываем дверь закрываем дверь блин тут тупик и воздуха наверно мало да не надо ломать пошел ну блин ну не трогай меня сет уйди или ты тут будешь сторожить что ли уйди я не сдамся без бою ну, ладно не сдавайся но я кровать себе забрал поэтому я тут поспать еще смогу нормально хотя ты аутист Аути... Псих, а психа не сосед Псих! Мне ты мне все разломал, потому ты что пил, Почему ты у меня дома так спокойно ходишь и пытаешься у меня что-то сказать. Ты, а что-то ну, нужно от меня дома выйти сказать со ну, мной нет, нормально, блин. А ты у меня дома спокойно что? нет, ты сам не писать, не не Фух, все, в общем, можно спокойно лечь и поспать. Фух.